Добрый день. Я обратилась компании компанию GZNBC для того, чтобы мне сделали выравнивание участка, так как у нас прошлая бригада не совсем справилась с поставленными задачами. Работы были выполнены у нас даже преждевременно, несмотря на то, что объем был достаточно большой, и в соответствии с сметой предполагалось исполнение работы за три дня. Ребята Дружно, молодцы, сделали все за один день. Я полностью довольна, ведь если у меня будут возникать какие-то работы, буду обращаться только в эту компанию.